Всем привет! Смотрите как восстановить данные с программного Btrfs Raid операционной системы Linux. Как создать Btrfs Raid 5, как заменить нерабочий диск и как восстановить утерянную информацию с поврежденного массива.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 Помимо этих инструментов, встроенная поддержка RAID есть еще в файловой системе BTRFS. Для создания и работы с дисковыми массивами эта файловая система обходится своими средствами, и далее мы детально рассмотрим эти ее возможности. BTRFS ⁇ это современная файловая система с функцией копирования при записи ⁇ Copy and Write ⁇ со встроенной поддержкой RAID. Суть этой функции заключается в том, что существующие файлы не перезаписывают старые данные в момент копирования, что в свою очередь упрощает восстановление после сбоя, так как любое прерывание процесса записи не повлияет на предыдущее состояние данных. Btrfs хранит метаданные отдельно от данных файловой системы и вы можете одновременно использовать разные уровни RAID для данных и метаданных, это главное ее преимущество. Также целью этой журналируемой системы является обеспечение более эффективного управления хранилищем и улучшенных функций целостности данных в Linux. Перед началом использования Btrfs нужно установить инструменты для управления этой файловой системой, выполнив такую команду. И прежде чем собрать RAID необходимо создать каталог точки монтирования файловой системы Btrfs. Создать каталог можно выполнив следующую команду sudo mkdir vdata, где data – это его название. Теперь можно приступать к созданию массива. Для того чтобы создать RAID файловая система ptrfs не требует обязательной разметки диска на разделы. Для объединения накопителей в массив можно использовать как целые диски, так и их разделы и даже объединять диски с разделами. Для примера я покажу как создать пятый рейд из пяти накопителей. Чтобы постоянно не вводить пароль root выполните команду sudo i после чего все команды будут выполняться от администратора. Для построения рейд массива введите в терминале такую команду где l метка или имя файловой системы. Параметр d используется для установки типа RAID5 для данных файловой системы. M, используется для установки типа RAID 5 для метаданной файловой системы. Параметр F служит для принудительного создания файловой системы Btrfs, даже если какой-либо из жестких дисков имеет другую файловую систему. После этого можно монтировать Btrfs RAID используя любой из накопителей, который входит в состав массива. В моем случае я использовал 5 накопителей для создания дискового массива. SDB, SDC, SDD, SDE и SDF, поэтому я могу смонтировать данные файловой системы в каталоге Data с помощью диска SDB. Открываем управление дисками и монтируем наш диск, после чего он станет доступным. Или же можно смонтировать диск следующей командой И для проверки выполним команду sudo dfh. Как видите Raid массив btrfs смонтирован в каталоге Data. А чтобы посмотреть информацию о использовании массива системой занятыми в свободном месте выполните следующую команду и для размонтирования массива достаточно ввести такую команду. Для замены накопителя используется команда btrfs-replace, она запускается асинхронно, поэтому первым аргументом сообщается команда для запуска start, для остановки cancel и для того чтобы узнать состояние статус. Прежде нужно определить номер поврежденного накопителя, выполнив команду, затем заменить его на новый следующей командой, где 3, номер отсутствующего диска, SDG, код нового накопителя. Для восстановления поврежденного btrfs используйте опцию монтирования Recovery, вводим следующую команду, после чего начнется процесс восстановления. Даже самая надежная и отказоустойчивая система может выйти из строя сбой системы, выходы из строя накопителя, обратной части, повреждения метаданных, случайное удаление, неправильная настройка – все это может повлечь за собой поломку RAID-массива и утерю важных данных. Если вы столкнулись с этим, воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Программа способна восстановить данные с нерабочих RAID-массивов или дисков, которые в него входили. Утилита вычитает всю известную информацию о массиве и вас создаст разрушенный RAID и вы сможете скопировать из него все найденные данные. Подключите диски к компьютеру с операционной системой Windows, воспользуйтесь виртуальной машиной или установите Windows второй системой после Linux на ваш компьютер. Программа автоматически просканирует диски и отобразит всю возможную информацию о вашем массиве. Как видите, в случае с Btrfs RAID программа не собирает диски в массив. Это связано со спецификой его построения. При этом вся информация хранится в соответствии с типом RAID. Для начала процесса восстановления откройте менеджер дисков, кликните правой кнопкой мыши по любому из дисков, из которых состоял массив, и запустите быстрое сканирование. При сканировании любого из дисков результат будет идентичным, так как они все являются частью одного массива. По завершении анализа программа отобразит найденные файлы. Здесь доступен их предпросмотр, с помощью которого легче найти нужные изображения или видео. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Данный тип анализа займет больше времени, но при этом найдет всю информацию, которая осталась на диске, даже ту, которая была давно удалена с диска. Так как это пятый RAID. Ред... Вся информация остается целой при отсутствии одного накопителя. Но если вышли из строя два диска, часть информации будет повреждена. Особенности файловой системы Btrfs. Btrfs поддерживает сжатие данных на уровне файловой системы. Это означает, что имеющаяся информация на диске будет автоматически сжиматься по мере записи новых данных. При доступе к файлам, хранящимся в файловой системе, данные этих файлов будут автоматически распакованы. Данная функция файловой системы экономит место на диске и время на поиске сторонней утилиты для сжатия файлов. BTRFS поддерживает три основных метода сжатия файлов. Это zlib, lzo и zstd. Их основные отличия заключаются в степени и скорости сжатия. Наша программа поддерживает восстановление сжатых файлов любым из этих трех методов. В интерфейсе программы сжатые и файлы отображаются следующим образом. Как видите, они подсвечены другим цветом. Еще одним из главных преимуществ файловой системы BTRFS это создание подтомов субволюмов. Простыми словами, в одном накопителе можно создать к примеру три разных диска субволюма. Эти подтома способны саморасширяться за счет свободного пространства другого тома. Такая возможность при необходимости позволяет расширить один диск за счет другого без сжатия и переноса данных. Эти подтома отображаются в программе следующим образом. Это диски внутри основного накопителя. Таким же образом в программе отображены папки со снэкшотами. Для создания подтомов используют следующую команду. И для просмотра списка подтомов. На этом накопителе выполните такую команду. Для монтирования потома следующую, где sdb1 – это код диска. Существует небольшое количество инструментов для восстановления данных, которые умеет читать btrfs RAID. При выборе стоит учитывать, что в процессе работы информация может затереться. Обратите внимание на наличие функций создания образа массива и сканирования с образа.